Всем привет, меня зовут Владислава и это «Полезные советы» от магазина мершапок. Сегодня я вам расскажу о том, какие бывают разновидности шарфов, а также как лучше их выбирать. Начнем с простого классического шарфа, то есть вот шерстяной обычный шарфик, он не очень широкий, его очень легко будет повязывать на шею и это чисто для защиты в холодное время года. Есть разновидность такая, шарф-снут. Шарф-снут его называют, шарф-хомут, шарф-труба, шарф-закольцованный. Это получается связанная тканевая полоска, но он полностью закрытый. Его очень удобно повязывать. Сейчас это, в принципе, стало хитом среди молодежи. Также существует разновидность палантин. По сути, это тот же самый шарф классический разных материалов существует, но он более широкий, то есть его можно использовать как накидку, так повязывать на голову, очень универсальная вещь. Всем известный платок косынка. Обычно имеет квадратную форму, его аккуратненько просто складывают напополам и повязывают, он бывает как с кисточками, так и без, очень популярны среди этих моделей павлопосадские платки. Также существует шарф кашне, это именно разновидность чисто мужского шарфа, он подходит очень хорошо к пальто или классическому костюму. Материалы, которым люди отдают предпочтение при выборе шарфа является недорогая вискоза, она отличается не только качеством хорошим, но и недорогой ценой. Но лучше конечно отдавать предпочтение более натуральным волокнам, такие как лен, шелк, шерсть или кашемир. Часто встречаются шарфы с добавлением синтетических волокон, такие как акрил, вискоза или полиэстер. Акрил и вискоза материалы достаточно неплохие, а вот полиэстер, он э, довольно-таки дешевый и плохо пропускает воздух. Поэтому, если вы ограничены в средствах, вам лучше выбирать шарф, в составе которого будет 30-70% шерсти, а остальное акрил и вискоза. Такие шарфы неплохо греют. При выборе шарфа исходите из уже имеющихся в вашем гардеробе вещей. Он должен сочетаться хотя бы с тремя из них. Если вы приверженец классического стиля, выбирайте более строгое цветовое сочетание шапки и шарфа. Сейчас в нашем мире стало очень популярный стиль эклектика. Это подразумевает под собой смешение разных стилей. То есть, если вам нравятся элегантные перчатки, широкая шляпа, вы можете спокойно надеть при этом вязаный шарф. Главное, чтобы это смотрелось хорошо и вам нравилось. А сейчас поговорим немножко о цветотипах лица. Людям с холодным цветотипом лица больше подходят яркие, насыщенные цвета, а также холодные оттенки. Людям же с теплым цветотипом больше подходят нежные пастельные цвета. Вне зависимости от возраста вы можете выбрать себе очаровательную фетровую шляпку, подобрать к ней красивые кожаные перчатки и красивый шарф мелкой вязки. Это были полезные советы от магазина Миршапок о том, какие бывают шарфы, а также как лучше их выбирать. Мы приглашаем вас к нам в магазин за шарфками, шляпками аксессуарами. Мы находимся в городе Санкт-Петербурге, в Приморском районе, на проспекте Сизова, дом 25. Ждем вас каждый день с 11 утра до 8 вечера. Если видео оказалось для вас полезным, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, а также подписывайтесь на наш канал Мир Шапок.